Всем привет, с вами Репей Realty курортная недвижимость. И сегодня мы будем показывать вам дома. Дома под абсолютно разные цели, в абсолютно разных локациях, с абсолютно разным бюджетом. На сегодняшний день рынок домов действительно популярен, потому что народ боится локдауна, народ хочет себе землю, на которую они смогут даже в момент закрытия на карантин или еще на какие-то условия находиться здесь и не быть стиснутыми в квартире. И поэтому дома в Сочи становятся популярными. А даже если разбирать, например, весь рынок недвижимости, то сами по себе квартиры немножечко понижаются в цене, а дома как стояли, так и стоят, и охотно пользуются спросом. И на сегодняшний день мы подготовили вам несколько домов, их порядка 10, но чуть меньше, которые можно рассмотреть. Все они будут отличные просто, как вот этот вот. И, наверное, с него мы и начнем, потому что все дома будут эстетические. Либо будут эстетические стройки. Да, Анатолий? Да. Итак, первый дом, на котором мы стоим, нам, я думаю, поведает Надежда. А, где мы вообще находимся и что он из себя представляет? Блин, ты так круто стоишь улице, вообще. Да, я здесь. Да, тут просто такое да, мы находимся на улице Высокогорный, это район Донская. Центральный Сочи. Центральный Сочи. Да. Участок здесь 5 соток, дом 160 квадратных метров. Весь участок облагороженный, много фруктовых деревьев. Помимо дома на территории есть гараж с летней верандой с зоной барбекю. Красивый деревянный дом с двойным светом для тех, кто любит ну такую атмосферу, наверное, деревня, какой-то деревенской жизни. Тут еще прекрасный вид на горы. А, свежий такой, прохладный, горный воздух. Место действительно уникально тем, что мы находимся ну, недалеко от центра. Сколько мы ехали? Минут 15, наверное, да, да. около 20, может, может да. быть. Из офиса. Прямо из офиса мы ехали 15, может быть, 20 минут. При этом, когда мы сюда приезжаем, то здесь мы слышим пение птиц, здесь тупиковая улица, вообще никого нет. И очень облагороженный участок. То есть ребята сами за ним следят. Все, что вы здесь видите, это все сделано своими руками. Мне только что сказали, что за все время сюда было привезено 300 мешков опилок и 150 мешков навоза. Вот вы да, знаете да. эту информацию? Поэтому здесь 18 плодоносящих деревьев. Есть еще грядки с помидорами и еще хурма вон там вот растет, причем ну, такая увесистая, которую если сорвать, то можно вот в Анатолия кинуть, он точно упадет. За домом действительно следят и он ну, реально очень крутой. Я предлагаю пойти внутрь. Мы зашли в дом, и он очень крутой. Спасибо Надежде, потому что у нее этих домов много. Он прям просто восхитительный. Второй свет, вот эта большая гостиная, приятная мебель. Все так сделано со вкусом, при этом дом деревянный. Из бруса. С деревянными, кстати, полами. В нем есть сауна, в нем есть три спальни, большая кухня-гостиная. Как бы это гостиная, а вот здесь вот идет отдельно стоящая кухня. Все сделано со вкусом и выдержано самое главное в том самом стиле, в котором этот дом вообще строился. Очень дорогая мебель, ее заказывали в Китай. И даже ездила собственница, чтобы выбирать это и организовать транспортировку всей мебели. В самом доме есть сауна даже, господа, вот посмотрите. То есть здесь вы можете попариться, пожалуйста, она тут на троих человек, я думаю, примерно разместится. Здесь вы примете душ и потом выйдете сюда, попьете чай с видом на горы. Если бы сейчас была зима, то там бы были бы снежные вершины. Решение со вторым светом просто максимально наикрутейшее. Очень круто смотрится. У Толяна, похоже, вообще до пропал. Ну, мне очень сильно нравится. Здесь вот я почувствовал, как э, люди, да... Как к маме домой цветы. приехал, да. вот так. 2014 года они здесь живут, и здесь вот каждый, вот каждый уголочек, вот он уже обжитой. И очень круто все смотрится по-домашнему. Первый метр мой, когда мы зашли вот в этот дом, то есть вот здесь идет основной вход, такое ощущение, как будто ты либо к бабушке попал, либо к маме домой. Вот все так настолько уютно сделано. Камера вам это никак не передаст. но то есть если вы сюда зайдете, я думаю, что вы все это почувствуете. Ты почувствовал? Ты почувствовал. А да, ты почувствовал? Атмосфера очень светлая. Такая добрая, хорошая, мало ли того, что все очень берегут и все настолько хорошее, ну как новое просто. Ну да. Не, не придешь ни شيء, к чему... То есть... Да, да, да. Вот прям ну. Как на витринке. Вот посмотри, вот все, что здесь есть, все оно как новенькое. То есть не ни пылиночки, ничего такого, знаешь, как бывает, люди забывают там прибраться. А здесь люди к нашему приезду и не прибирались у них все так. Всегда. Блин, да там только один сад чего стоит. Один сад, да. То есть там по нему видно, что насколько за этим да. за всем следят. Так, санузел мы показали. Есть еще такая прихожая зона. Пойдемте просто на второй этаж. Вы там тоже сейчас удивитесь, потому что выглядит это все максимально эстетично. Особенно, когда поднимаешься здесь. Вот этот вот проход через второй свет к спальням. Вот это самая основная, я так понимаю, спальня. Здесь две кровати стоят. Все чисто аккуратно приятные люстры висят какие-то картины здесь спальня поменьше наверное для ребенка можно поставить эту вот спальню кровать смотрите как уж шифонер стоит короче ребята здесь заморочили за мебель прям капитально и есть еще одна спальня вот такая основная или не основная выглядит она вот так с телевизором Что вот добавить на него? Санузел. На втором этаже также есть санузел. И вид сверху. То есть мы только что стояли с вами здесь, но решение со вторым светом максимально крутое. Я не знаю, на самом деле, что еще можно рассказать про этот дом. Про него можно разговаривать, мне кажется, вечно. Но построен он был в 2012 году, эксплуатироваться начал он в 2014, вот с этого момента люди здесь живут. За ним ухаживают, Видели летнюю кухню, видели гараж, видели сад, видели сам дом. И на сегодняшний день он стоит 36 миллионов рублей, при этом он находится недалеко от центра Сочи. В коттеджном таком месте, где, в принципе, нет ни одной высотки. То есть, вот, посмотрите, тут хай-тек стоит, дома из бруса, что-то вот новое строится. Нет ни одного дома многоквартирного. Заезды хорошие, дорогу новую, кстати, сейчас сюда застелили. Все очень приятно, все очень круто. И самое главное, тихо и качественно. Вот, это, господа, был первый дом. У нас их еще много. Поедем, посмотрим еще. Двигаемся. Мы теперь переместились с района Донская в район Фабрициус. Это улица Метелева и здесь будет дом на девяти сотках земли. Расскажи, пожалуйста, про него. Земля практически ровная, что редкость для Сочи. И ЖС. И на нем стоит дом хай-тек 175 квадратных метров. Есть вот такой прекрасный бассейн, он с подсветкой. Вечером это все прямо очень красиво. Парковка на три машины места. Такие вот подсветочки вдоль тропиночек. В общем, все красиво в доме. Ремонт, мебель, техника. Заезжай живи. Огромный плюс у этого дома, что здесь ровная поверхность. То есть, в принципе, можете вместо этого бассейна поставить еще какой-нибудь большой. Вот сюда, например, будете плавать туда-обратно. И можно поставить сюда баню. Можно поставить сюда купель. Я вот вижу, есть мангальная зона. Есть еще небольшая беседка с той стороны. То есть, действительно, все приятно. Место тихое. Здесь, опять же, здесь нет никакого соседства с точки зрения многоквартирных домов, ну, как бы, вон один стоит, Мерката вот стоит, но они далеко находятся. То есть здесь в основном дома, представленные частным сектором. И, как бы, хорошая природа, хороший ландшафт. Можно поиграться здесь с дизайном именно самого ландшафта, и будет вам счастье. Как бы и так все выглядит хорошо, но можно сделать еще лучше, например, поставить сюда там бани, какие-то дорожки бани, или бани, еще что-нибудь. Но это да. центр... И большая территория участка. И я, я бы редко. даже сказал не но этот центр, а и этот центр. Что прям очень-очень круто. Малой земли продается в таких местах. Да, в основном 4-3, сотки, 5 максимум. То есть а здесь 9. Просторно. Есть где душе разгуляться. Мы внутри дома, и здесь действительно просторно. То есть ребята отдали большое место под кухню-гостиную, сделали ее такой Г-образной. То есть здесь основная часть кухни, здесь основная часть гостиной. И сверху у нас расположено три спальни. Три спальни. И еще одна есть гостевая здесь, вот за этой дверью. Да. А сколько здесь квадратных метров? 175 квадратных метров. Ну получается большая кухня-гостиная, три спальни, прачечная есть с зоны сушилки и одна из спален, а, то есть мастер спальни с большой гардеробной. Просто с гигантской вообще. Гигантской гардеробной. Да, и еще с выходом на балкон. А, на самом деле дом сделан в стиле минимализма. То есть здесь нет ничего за что можно зацепиться. То есть он просто с белыми стенами и стоит аккуратная мебель, аккуратная техника. А, нет ничего лишнего. И вот этот дом, в принципе, можно рассмотреть под сдачу. На сегодняшний день, господа, этот дом стоит 55 миллионов рублей. И я напомню вам, что мы находимся сейчас недалеко от центра, недалеко от всей инфраструктуры. Школы, садики, развязки, остановки, все здесь есть. Огромное преимущество, что 9 соток земли, которые можно эксплуатировать как вы хотите, дом уже полностью готовый, то есть вы в принципе можете сюда заехать. И вы знаете, как в американском стиле, такой ничем не запачканный, вы просто сюда привозите свой декор, какие-то растения, картины, часы, и развешиваете, тем самым создаете уют, комфортный вам. 55 миллионов рублей на сегодняшний день – Центр близко, земли много, и он кайфовый. А мы, господа, двигаем дальше. Мы приехали на КСМ. Будем сейчас смотреть вот эти дома. Но я хотел показать вам исторический забор, который вообще, в принципе, вот я в Грузии последний раз такое видел. Где-то там в Тбилиси. Иногда это встречается в Батуми, но вот и в Сочи. Вы просто посмотрите, какой он крутой. На участке ничего нет, но я так думаю, что его выкупили сейчас, там будет что-то строить. Ну вот это просто, конечно, шедеврально. Очень круто смотрится. В Абхазии, по-моему, тоже еще есть такие заборчики. Ладно, теперь идем смотреть хай-теки. Надежда, что мы сюда приехали? Мы будем смотреть вот этот потрясающий дом, современный хай-тек. Очень качественные постройки, монолитные, с блочным заполнением, со всеми коммуникациями центральными. Так. Вот, это 5 соток земли, 219 квадратных метров, плюс эксплуатируемая крыша, которая не входит в этот метраж. Угу. Это примерно 9 на 9. С потрясающими видами на горы, на город, с хорошей транспортной развязкой, рядом речка с облагороженной зоной, зоной барбекю. в общем просто вот так. И это еще все с ремонтом, мебелью, техникой, в общем надо смотреть. Вы видели, да, как у нее глаза вот так вот прям вот ну, за закатываются, что она прям вот сама испытывает эстетическое удовольствие, когда рассказывает, ну, прям Потому вот, что вот, я вот прям как будто, знаешь, ты вот а, сладкую такую пироженку такую засовываешь и прям вот, и вот смакуешь Я Вот ты вот сейчас так же рассказывал про дом. Я бы его купила себе. Очень. Мы можем помочь себе оформить ипотеку, не хочешь? Ну, У нас есть, кстати, ипотека на дома проходит. Проблемы нет вообще. сделать зарплату такую, чтобы я потянула ее? этот вот этот смешок, да? В общем, участок каскадный. Получается, идет он в два уровня. Вот, собственно, первый. Ровненький. Здесь можно сделать детскую площадку. Бассейн. Плодовые деревья. Нет, бассейн не здесь. Пройдемся дальше. То есть все вот... Опорочки хорошенькие, так. можно это еще делать камушком, но в принципе и так красиво. Вот здесь вот заборчик. А заболел человек, который это делает, вот тут немножко не доделали железные вот эти опорочки, как вот вон там видите. Угу, хорошо. Как раз история про бассейн. Бассейн планировался вот здесь, здесь уже все коммуникации под него выведены, осталось, собственно, прор прорыть Извлечь чашу. грунт. Извлечь грунт, да, и поставить чашу, заполнить водой и купаться. Здесь по плану идет а, летняя веранда, зона отдыха, барбекю. Также все коммуникации есть. А здесь планировался хост ну и, возможно, баня. Теплица. Баня. Да. Ну, теплица это, ну да. Другого баня, теплица. кто как Вот эта часть хост планировалась а, здесь, а, вот так, кубик. И вот здесь кухня. Да. Летняя кухня. Коммуникации есть, как видите, даже арматура положена, осталось мелочи. Там ну. есть место под баню, ну, то есть, можно где-то ее здесь сделать, Это можно где-то здесь сделать. Есть, я, ну... знаете, что вот заметил в последнее время, что а, очень много домов с большими участками, но там никто ничего не садил, кроме цветов и каких-нибудь деревьев, за которыми особо не нужно ухаживать. Вот у нас, например, там на даче или еще где-нибудь, вот я помню, все детство там проводил у бабушек, там огород, вообще все засажено было. Вишня, малина там и так далее. А сейчас вот заезжаешь в дома, и вот ну, не хватает этого. Мир просто поменялся раньше. Ну, вот у нас был огород, мы там картошку 3, 3 4 высаживали. семьи. Мы высаживали картошку, окучивали ее, там собирали. От колорадского жука, все это большие, все вот это... Такой большой толпой. Все мы это делали. Но это было как бы своего рода тоже круто. Вот, никогда а... ненавидел вообще я собирать тоже не картошку. Вот Толику было а... круто. Нет, на самом деле, нам, детям, было весело, ну там, как бы, взрослые. Вообще я отвечаю, никогда не любил картошку. Нам было по кайфу, мы вообще ничего не делали, мы там между собой общались, встречались. А, то есть, это взрослые собирали, а вы просто не меня заставляли собирать. когда уже начали меня привлекать к сбору картошки, я уже, естественно, такой Разлюбил это все дело. Но вот сейчас с ностальгией вспоминаю что время такой знаешь дружная большая семья была да. ну короче никому из вас не советую собирать картошку конечно <laughs> лучше пойти ее купить на рынок это будет дешевле меньше нервов потратите и, и кайфовее будете себя чувствовать но здесь бы я бы например посадил бы какую-нибудь клубнику малину там или еще что-нибудь газон ну газон или фейхуа можно а... чтобы фейхуевое варенье делать потом но ну, после да. того как это все вырастет мне кажется, здесь очень грамотно распланирован участок. Как стоит баня, бассейн, зона барбекю, газон, и здесь еще отличная полянка под деревья. То есть все, что для счастья надо. Вот тебе и зелень, вот тебе и строение. Просто в Сочи очень часто вообще бетонируют все, что вообще крайне непонятно зачем. Не круто это. Да. То... С одной стороны, не хочется много времени проводить да, вот на каких-то огородах, но зелень все равно должна быть. Вот здесь как-то все оптимально. То есть и зелень, и вид, и, вид, и бассейн, и все. Шикарно. Да. Летняя зона отдыха. Летняя кухня с видом. Посидеть, выйти можно прямо с кухни, соответственно, которая за окном у нас. Посидеть, попить чаем, посмотреть на горы, насладиться покайфовать. жизнью. Покайфовать. Но вид здесь правда хороший. Вы просто посмотрите, насколько он стильный внутри вообще. Особенно вот эта стена, чего стоит. Все настолько качественно, настолько красиво здесь сделано, что мы сейчас будем с вами очень долго его рассматривать. В общем, мы сейчас находимся на первом этаже. Это, это аж кухни-гостиная. Вот, в принципе, сама кухня, обеденная зона с видом на горы. И все у ребят здесь сделано действительно хорошо. То есть здесь а, вообще должна встать микро... Ой, микроволновка, посудомоечная машина. Все будет красиво. Кофеварку, кстати, ребят, забирает. Посмотрите, насколько продуманное решение. С ящичками под барной стойкой. То есть вы здесь можете сидеть, ну и там еще что-то хранить. А, зона просмотра телека. Небольшая гардеробная часть при входе. И там у нас санузел. Надя просто влюблена в этот дом. Она тут ходит, уже примеряет сахарницу. Вкусно пахнет, просто ну, да. везде аромат. Очень хорошая, качественная сантехника. Максим, покажи, пожалуйста. Можно вот такой дождь использовать, можно поменьше. Ну, кому как удобнее. В принципе, все сделано для себя, поэтому хозяева не скупились, так сказать, деньгами. И везде использована очень хорошая фурнитура. То есть все мебели очень качественные, все материалы использованы. Прям Мама не горю. Да, ты там не говорила, что еще электрика стоит один щиток, Да. Посмотрим. Я просто не разбираюсь конкретно в этом электрическом шкафу, но полмиллиона, говорят, стоит вот эта вот штуковина. Ну, Если извините, из вас кто то просто... разбирается в этом… Все а, по порядку, все понятно. То есть а, даже тот, кто совершенно не разбирается в электрике, может здесь все прочитать, ну и как бы понять. И понять. И, и понять. Да. Здесь еще вон тоже какие-то штуковины стоят. Стоят, как да. у меня мама говорит, самогонный аппарат. Вот это, которое, она не знает, что это такое. Она говорит, какой-то самогонный аппарат стоит там. И все. А основная родительская спальня. Очень стильная, очень крутая. Ну посмотрите, просто обои, картиночки, какие-то элементы декора. Все так люстра. Ну блин. Все подобрано за вкус. Да, очень круто смотрится. Здесь шикарные панорамные окна с... ПФ-защитой, то есть летом прохладно, зимой сохраняет тепло, все прям как доктор прописал. Ты понял, да, как она сказала, pf защитой А как говорится, ПФ, ПФ, ПФ, нет? Отдельное внимание достойно вот эти часы. То есть они как будто уличные, они двусторонние. Просто посмотрите, как это стильно выглядит. То есть все здесь видят... Сколько времени, если вдруг... Ну, как бы тут на самом деле даже не столько в часах дело, сколько вообще в элементе. Вот самого декора. Настолько круто это выглядит. Блин, мы очень долго только что его рассматривали. Слушай, люстра. Видели, какая люстра. Как будто там должны свечи стоять. Такая сваренная. Очень круто выглядит. Я думаю, что при этом обзоре ребята очень много услышат слово ⁇ очень круто ⁇ как вот это, например, люстра тоже. Да, а вот это, это такая роза. Парящая. По-моему, это очень круто. Да, это очень круто. Лестница еще не доделана. Лестница будет вот такого формата. То есть под старину, типа зашорканная. Пойдемте посмотрим наверх. Вообще, в самом доме 219 квадратных метров и есть еще эксплуатируемая кровля. При этом, когда мы на нее поднимемся, вас еще ждет сюрприз небольшой. Здесь три спальни, детских: спальня номер один. Блин, очень красиво сделано. Вот обои вроде, ну, незаурядные, да? Вот если бы я стоял просто в магазине обоев, увидел бы вот этот рулон, я подумал, М -м -м, не будет смотреться. Да. А здесь ты смотришь и вообще пушка. Детская комната, но без излишеств. И вид ну, вот такой на горы. общее сохранение стиля дома, то есть все равно вот э -э -с, ну -да, с помощью деталей, полов. с помощью вот таких вот... Э Душек от кровати, блин, забыл как называется. Пойдемте в следующую. Следующая комната вот такая. Тоже детская. Блин, а это люстра тоже. Так что стоит? Каждая, каждая. каждая люстра как произведение искусства какое-то. У меня такая есть. Да? Да. вот такая Да? Ты видел, какая кровать? Да. Очень круто выглядит. Причем с нее нельзя упасть. А, здесь, кстати, еще вид тоже хороший открывается. Вот такой. Самое главное, тихо, спокойно. но ну есть еще э, зона, где поучить уроки. Все прибрано, аккуратненько, так все выглядит. И эта часть, э, как бы еще одна детская, но вообще изначально планировалась, и она сейчас так и используется, как комната для игры в Соньку. <с few> <collectibles> <ıll> Телек только маловат, на самом деле для этого, но в основном так используется. То есть это как кабинет, плюс игровая. Но если что, кто-то вдруг устал, не хочет идти, может здесь прям прикорнуть речки. увидите какие. То есть они просто не обработаны, но прикручены и вот смотрятся ну, очень классно. Обои с хвойным таким лесом. В общем, по дизайну здесь прям сделано все на уровне. Здесь есть еще санузел, но он еще не выведен, поэтому показывать его не будем. И Занавесочка. Пока там такое... Гардеробная за Такой занавесочкой везде. выглядит вот так, чтобы знали. Ну, вот. большое место для хранения. Нет, можно сюда двери движные поставить. Конечно, нужно. И зеркало. Да-да-да, большое. Пол. Но да. текстиль это тоже очень стильно В общем, мы поднимаемся с вами на эксплуатируемую кровлю, но здесь есть место вот это. Оно остекленное. Дальше уже выход на крышу. И ребята здесь предполагали делать проектор. А куда они его хотели повесить? А вот сюда. сюда. Там а уже выведена электрика под него. Здесь большое ложе. Чтобы лежать, здесь чипсики, смотреть. Вот сюда вот. Лежбище, чипсики, фильмы. Ну или просто кайфовать и вот смотреть туда. Пейзажи здесь просто потрясающие. Выходим, господа, теперь на... Основную уже кровлю эксплуатируемую. Как вы видите, здесь есть тоже такая зона лаунж, где можно просто посидеть и посмотреть. Кстати, мы когда только что выходили, здесь ребята летали на параплана. Где-то тут. Сейчас уже не летают. А пока еще недоделанное ограждение, но это как бы не важно. Зато какой ремонт, и вообще какой вид, какое уединение. То есть, Здесь нет какого-то лишнего движника, дорога, ну, не сказать, что проездная, то есть здесь вообще все прям, ну, здесь, кстати, очень комфортно, тупить, все, она и водопады. Очень крутая локация, получается, это 20 минут, ну, край 30 минут от Морпорта. От центра Сочи самого. От центра Сочи, да. Помимо этого здесь вот картинги, парапланы. Вот здесь вот перед нами идет горная река, где оборудованы лаунж Причем это река Сочи. Река Сочи, вот именно она. Вот здесь вот Ореховские водопады. В двух минутах от дома остановка, где ходит каждые пять минут автобус. Школа находится в десяти минутах, там же и сад. Ну, то есть вообще идеально для жизни, при том, что сюда идет нормальная широкая асфальтовая дорога. Ну, как бы ее вот видно. Где вот она, две полосы, и люди разъезжаются. Для Сочи это прям классно. Это важно. Важно, классно. И нет... Но я хочу сказать, что это место, оно, знаешь, для тех, кто ценит комфорт, тишину, уединение и нормальных соседей. Потому что здесь, ну, как бы соседи все плюс-минус такие же. При этом близко добираться до центра города, если вы, например, там работаете. А, ну, вот вон центр, в принципе, его отсюда видно, вот в эту прощельную, смотрите, от центра города. То есть тут недалеко. Но при этом мы находимся сейчас в таком ущелье, вдоль реки, в уединении, там, где нет лишней суеты. При этом все очень близко. А, сколько стоит надежда? Прошу вас, ваш 35 выход: 25 миллионов. И это очень, это очень крутая цена. Да, да, для такого дома. Слушай, не, я честно думал, что сейчас цена будет и не 45-50. Я просто скажу вам так, мы снимаем этот обзор, я на этих объектах не был. Я дал ребятам задание, говорю, подготовьте хорошие дома, красивые, чтобы мы могли показать ребятам, что мы занимаемся домами плотно, у нас есть разные варианты. И мы сейчас приехали сюда, я думал, услышу цену выше, честно. Потому что 35 миллионов, ну как бы он реально, этих денег очень много ну, стоит. Здесь, а, коробки вот, продают по 35-40 миллионов, просто коробки. А, вообще, это коттеджный поселок из 12 одинаковых домов э, хай-тек. Ну, то есть в этой стилистике. Э, достаточно хорошего уровня все люди. То есть получается такое хорошее соседство. Приятно. Если так вот даже просто взять этот дом, э, сюда вот еще 5 миллионов, да? Бассейн, баня, территорию там, может быть, что-то посадить, и вообще будет просто космос. Это будет, считаю, это, это будет лучше. Это, наверное, лицей. лучшее предложение, да, да. которое мы сейчас смотрим здесь. цены и качество. Но ну, две недели, мне кажется, край это должно лететь. Ну, нет на рынке чего-то подобного. Ну, здесь видишь, цена поражает. тоже правда. говорить о том, что лучше или хуже. А каждый объект по-своему индивидуален и по-своему у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Но вот плюсов... Вот прям реально очень много. Цена, качество И прям на понимаю. высоте здесь. То есть я даже считаю, что он немножечко недооценен по цене, вот честно вам скажу. Главное, только собственникам не говорите, чтобы они это не услышали. Мы сейчас с вами оказались в одном из самых элитных районов среди частного домовладения и покажем вам дом, который подойдет именно для уединенной жизни среди таких же ребят, как и вы с потрясающими видами на море. Почему вообще район является элитным? Потому что весь вот этот склон микрорайона улица Звездная, именно сейчас здесь мы находимся он по сути носит хостя, но да не совсем как бы хости, но вот посрединочки есть. Короче, склон раньше был не застроен, а на сегодняшний день его застраивают действительно крутыми дизайнерскими домами с хорошей территория с хорошим комьюнити. Здесь у вас создается уединенное комьюнити для постоянного проживания. Ну просто один вид только чего стоит. Жаль, конечно, что отсюда не видно Адлера и не видно Сочи, но мы по сути вот где-то посерединке между ними и находимся. Вид просто потрясающий. Вот для всех фанатов видов на море. Это, наверное, будет лучшее место за сегодня. Мы приехали в дом, который на самом деле небольшой, и у него небольшой участок, но здесь есть бассейн, здесь есть подземный гараж, вот он ровно под нами находится, но в самом доме очень качественный, очень хороший ремонт. И он продуман именно, наверное, для троих людей максимум. Двоих. Ну, Не для двоих-троих да, троих да, максимум. Потому что здесь всего две спальни и одна большая кухня-гостиная. При этом все, что вы здесь видите, создано исключительно из качественных материалов. Просто посмотрите. Сдвижные конструкции алюминиевые. Полностью панорамное остекление во всей комнате. И только вот эта история. Вот эта стена стоит около 2 миллионов рублей. А, здесь мы видим достаточно просторную вот такую спальню. И мы начали именно с этой части. Потому что мало кто вообще делает в спальнях мастер спальни, собственный санузел. Причем санузел не который вот сразу ты такой зашел и там санузел, а здесь есть еще такая часть гардеробной, где можно что-то похоронить, какие-то собственные вещи, либо может быть банные принадлежности. И дальше мы уже проходим в сам санузел. Выглядит он вот так. Потрясающе выглядит. Все как бы с размахом, хорошо, не тесно. Это место, где женушка будет краситься. Правильно? Да. Вот. То есть мало на самом деле в каких домах вообще это встречается. Здесь, пожалуйста, это есть. Это основная родительская спальня большого размера. Мне очень нравится. Здесь еще должно быть а, телевидение висеть, ну, да, большая видео, плазма, какие-то элементы декора. Да, да, да. Сам дом 140 квадратных метров и, как я уже сказал, распланирован он в два этажа: две спальни сверху и большая кухня-гостиная снизу. А, есть большая гардеробная вот такого размера. И здесь еще есть шкафы. То есть мы только что с вами видели шкафы, которые встречались по пути в санузел. И есть еще шкафы вот здесь. То есть все ну, сделано на уровне. Потолки высокие, шкафы тоже большие, куча зеркал. И вообще хорошая отделка, место общего пользования, конкретно вот на втором этаже. Хм? Как она вам? Смотрится хорошо. Вторая спальня выглядит вот так. Здесь тоже самое панорамное остекление также открывается. И здесь еще есть также зоны для хранения. Вот так это все выглядит. И здесь тоже можно реализовать какую-то зону для того, чтобы, может быть, работать, может быть, краситься, либо еще что-нибудь. То есть здесь есть светильнички, но вид отсюда открывается тоже потрясающий. Вот такое вот на море. Очень классно все выглядит. При этом ребята не стали городить здесь спальни и не стали здесь делать три спальни. Хотя, в принципе, это было вполне себе возможно, но сделали две хороших с хорошим размером. Так что мы не были не тесные. Ограждение, стекла, и мы спускаемся сейчас на первый этаж. Сам дом, по факту, сделан в минимализме или, может быть, даже это современный стиль? Потому что в минимализме мы бы с вами вряд ли увидели вот такие вот истории, хотя кто знает. Но, тем не менее, это здесь есть. На первом этаже встречается еще один санузел. Вот такого размера. Тоже не маленький, но он как бы на первом этаже, можно сказать, гостевой, но и основной для первого этажа. Выглядит хорошо, выглядит эстетично. Сдвижная кабинка душевая. Можно душ принимать здесь вдвоем, господа, как вы понимаете. И, и здесь у нас основная кухня-гостиная. Выглядит она вот так. То есть вы здесь будете спокойно готовить еду, любоваться на море. И отсюда, кстати, еще можно выйти на террасу. Сейчас мы выйдем. То есть посадочных мест 5. И здесь еще должен висеть телевизор и зона просмотра самого телека. Мне очень нравятся всегда вот эти решения, что одним легким движением руки ты расширяешь пространство своей кухни-гостиной. И теперь у тебя это является тоже частью дома. То есть ты можешь курсировать туда-сюда. Здесь, например, налил кофе, здесь его попил. Приготовил себе какой-нибудь хачапури по-аджарски, здесь его поел возле бассейна, и при этом просто кайфуешь, наслаждаешься всем тем, что у тебя здесь есть. Да, как бы территория небольшая, но тем не менее, все спроектировано так, что вы, во-первых, не задолбаетесь за ней ухаживать, а во-вторых, больше-то вам и не надо. То есть есть место, где попить кофе, летний душ, поплюхаться в бассейне, посмотреть на море, и здесь еще можно поставить два каких-нибудь шезлонга и с женушкой смотреть на закат, трогать ее за коленку, а потом уже отправиться туда на второй этаж и там что-нибудь с ней вытворить летняя кухня ребята правильно сделали по современным канонам это называется естественный стиль ландшафта в парк Зарядье начал это делать потом уже начали подхватывать по всей стране и вот есть еще летняя кухня для того, чтобы вы смогли здесь приготовить что-нибудь себе блин, нифига тут, конечно, конструкции вот, здесь приготовили, там поели. Ну вот согласитесь, три сотки земли, да, здесь всего, или три с половиной сколько? Три. Три сотки. Вот, ну, больше, вот если ты вдвоем не хочешь себе огорода, ну, наверное, и не надо. Ну, я в баню, под баню еще место где-то выделил, и все. И в принципе не надо, что я должен приезжать и каждый день его вот что-то косить. Вот это ж не Сибирь где-то. А, да? кстати, здесь еще автополив стоит везде. Да, здесь еще автополив. Ну, вот. Как бы есть люди, безусловно, которым нужен участок большой. Они привыкли к таким большим. Но здесь все продумано, эстетично, красиво. Парковка есть, бассейн есть, летняя кухня есть. В принципе, можно вместо нее вот убрать ее и вот здесь баню сделать, потому что кухня есть там. Ну, да, и выход как раз на террасу есть там. никаких проблем нет. Отменные виды на море. И стоит на сегодняшний день, Надежда, ты у нас Пятьдесят пять миллионов. 140 квадратных метров. Три сотки, сотки земли. земли полностью а, уже. Плюс, у нас же цокольный гараж. Ну, то есть он, в общем-то, не входит в сотки. 25 квадратных метров гараж. Полторы машины. Да, на самом деле это очень правильное решение, мы на своем доме делаем точно так же сейчас И за счет того, что гараж у нас уходит вниз, мы тем самым освобождаем место под верхний уровень То есть можно сказать, что если бы, например, это был ровный участок, то сопоставимо, ну, четырем соткам, даже, наверное, 4,5% с половиной Потому что гараж, ну, тоже бы какое-то место съел, место под парковку на машину тоже бы съело А здесь у нас свободная территория, свободного пользования, то есть не за вот этой каскадной темы, можно реализовывать вот такие вот проекты. Ну и это, еще раз повторюсь, одно из самых элитных мест в Сочи, то есть здесь э, собирается публика. Вот. Ну даже просто если выйти сейчас и посмотреть на перспективу, то вы увидите, что вот коттеджи, вот коттеджи, соседи коттеджи. Это, кстати, озеро, это не какой-то тут просто сток. То есть... Я вам вижу там беседочки стоят Вообще это территория поселка, господа И здесь строится сейчас вторая очередь Озеро в дальнейшем будет почищено Будет дорога кольцевая вот так вот вокруг И он будет стоять То есть покупка на перспективу И в принципе сейчас тоже можно неплохо этим пользоваться Но в дальнейшем Сама цена именно на эти участки На эти дома всегда растет Поэтому да, как бы немного земли Но все правильно спроектировано Я думаю, что можно рассмотреть 55 миллионов рублей и, ну, спроектирован он реально круто. Я думаю, что вы понимаете, что только одни окна, чего здесь стоит вообще? Бассейн вот так почистить, да, Мы сейчас находимся, по сути, в том же самом районе, только мы сначала были с вами на Звездной, а теперь уже переехали на ручей Видный, ближе к Адлеру. На самом деле, вот отсюда очень даже хорошо видно, но камера, конечно, не передаст вам, но отсюда видно Фишт, видно весь Адлер-курорт, здесь сейчас строится весна, видно немножечко аэропорт. Ну, короче, вся застройка кадра здесь видна. И мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть вот эти вот замечательные дома. При этом они дюплексы, но очень круто распланированы. То есть, два дома стоят. Раз, два. У каждого из них по три и три, по-моему, сотки земли. Отдельно стоящие бассейны как у этого, так и у этого. Оба с ремонтом и очень круто разделены. Правда, то есть, в принципе, здесь... Человек, который это в дальнейшем купит Он может купить это как для большой семьи Например, один себе, второй брату Либо, например, если это будут разные люди То они вообще никак друг с другом не пересекаются Совсем Расскажи, пожалуйста, площади и так далее Ну, а, ну с левой стороны у нас представлено 160 квадратных метров С правой 120 квадратных метров И центральные все коммуникации Бассейны с подогревом Плюс еще с массажем и можно пройти посмотреть. Да, что пойдем. У нас есть в принципе, на территории можно поставить какие-то шезлонги для загара, можно даже какую-то небольшую перголу сюда выставить и сделать какую-то небольшую думаю, часть отдыха. С этой комнаты? Давай. Она такая свободная. Отдельно стоящая для гостей, так скажем, да, которых... Не факт, что для гостей, в принципе, здесь можно реализовать какой-то спортивный зал. Да, кстати. Теннисный. А, и... Здесь можно кинотеатр. Точно. Здесь можно, здесь на самом деле есть возможность вытянуть коммуникации, э, сделать сауну. Здесь санузел, сауну, Ну, в общем, здесь можно прям придумать все что угодно. Большая комната, ну, наверное, квадратов 30, да? Около того. 25, 27, 30. 25, 30 квадратов. А единственный, вот конкретно здесь низкий потолок, но как бы это такое комната вообще да. она.. Ну не сказать, а что прям не, не к ни к чему, да. Ну, а основная часть дома, конечно, уже чуть дальше. Здесь все коммуникации, подсобочка Также здесь мы можем проникнуть дом, но потом мы покажем, где этот коридор соединяется. И вот проход с улицы, проход с гостиной. Вот, но основной вход будет выше. Yeah. На самом деле ребята сделали очень правильное решение. То есть, над нами еще один этаж: кухни они унесли вниз. Для того чтобы у вас был прямой выход к бассейнам. Бассейн находится вот здесь. Вообще, как бы вид отсюда открывается потрясающий мне нравится. Очень правильного размера кухня-гостиная, с большим телевизором, с хорошим диваном. Здесь есть место, где приготовить, разделать и поесть. Блин, ребята заморачиваются прям да, за люстры да. Вот мы в каких домах все не были, да, везде. Все такие прям. Что с первого, что второй? А, система управления теплыми полами. Ну и вообще отоплением. А, здесь, насколько я знаю, на первом этаже три контура теплых полов. И на кухне 4. представлена вообще вся техника. Марки Bosch, то есть есть духовка, микроволновка. А, да. Холодильник, лейпхер. То есть, не какой-нибудь там Минск, да? И еще посудомоечка вот. Маунфильд. И парочная поверхность тоже Bosch. А, кстати, заметили, да, что это сделано из цельной конструкции камень? Из культура, да. да. Есть еще отдельный остров с розетками. Пожалуйста, можете здесь приготовить, похоронить что-то. Ну, сделано со вкусом. А, это первый этаж гостиной. Здесь есть еще а, санузлы. Вот так они выглядят. И здесь еще есть а, постирочная. Плюс... Вот это вот помещение, про которое Анатолий говорил, что оно соединяется с помещением, куда мы только что с вами заходили. То есть по факту. длиннющий такой коридор, который выводит нас вот сюда. Вот. Велосипед сюда пойдет. Коляска. Можно его оставить на парковке. И ничего с ним не Ну да. Пойдемте теперь на второй этаж, с первым этажом мы, в принципе, закончили, потому что здесь больше особо рассматривать нечего. Лестница. Лестница выглядит круто, с подсветкой, то есть ночью вы здесь не запнетесь, когда пойдете за бутериком ночным с колбаской и сыром, господа. Вообще основной дом, основной вход, точнее, выглядит вот так. Здесь вот такая придомовая территория. То есть заезд идет на четыре машины сразу и проход к двум домам. То есть вот один вход, вот второй. И тут еще есть такая пешеходная заходная часть. Пожалуйста, можете использовать. Идем теперь смотреть, как распланирован у нас второй этаж. Здесь три спальни. Первая вот такая. Она не самая основная, но тем не менее хорошего размера. Есть гардеробная такая часть. Можно что-то похоронить и можно на морешку посмотреть. Вот, кстати, отсюда хорошо видно эти два бассейна. Номер один, номер два. Вот по этим туям отсекается территория, если вдруг надо. И все делается. Еще видеонаблюдение, видите, да, стоит здесь. Комната номер один. Также здесь есть система управления там, отоплением, всем, чем нужно. И на этом этаже два санузла. Зачем, непонятно, но они есть. Это круто. По крайней мере, очереди не будет. Первый выглядит вот так. Душевая кабина, сам унитаз. Черная сантехника. Выглядит круто, замечательно. Это дом для тех, кто любит много и часто принимать гостей. Вот прям вот для них. Ну то есть здесь ты видел сколько пространства? Здесь вот тебе два санузла. Вообще в одном конкретно дюплексе три получается санузла. Да. Вот тебе и ну да. Вот Давай второй это... выглядит вот так, господа, санузел здесь точно так же есть душевая кабина. Они находятся прямо по соседству друг с другом. Блин, вот это зеркало выглядит прям очень классно. То есть вот они два санузла и три спальни. И по сути, если вдруг места не хватило, то снизу еще есть один санузел. То есть три санузла на три спальни вполне себе хорошее место. А, небольшая спальня, я так понимаю, гостевая. Выглядит она вот так. Все уже, как вы видите, укомплектовано. И здесь еще есть такие вот шкафы. Я так понимаю, что нынче стало модно использовать э, стеклянные вот такие истории, чтобы было все видно прозрачно и красиво. Это основная уже идет родительская спальня. Самая большая из всех. Э, здесь есть возможность вашей жене покраситься, похоронить туши, либо здесь можно поработать с ноутбуком. Ну и, конечно же, посмотреть на море, как это сейчас делает Надежда она прям за, залипла сюда. Вот. Но это самая большая комната, самая большая спальня. Она родительская, есть также места хранения. В принципе, все. Анатолий. Анатолий. Так. Это декор. декор да. Да. А это а уже, это функционал. уже функционал. Да. А сколько стоит на сегодняшний день? 166. Конкретно 16, эта часть. 160 квадратов, да. 120 квадратов стоит 60. Это так. вон тот. Соседний. Да, вот соседний да. При этом, блин, круто, что а, вы друг друга-то и не смотрите, да, вот в окна. Вы вообще даже можете не чувствовать. То есть, ты по факту живешь в отдельном доме, но у тебя здесь ездит сосед, которого ты вообще, в принципе, там можешь и не услышать никогда. Ну, скорее всего, ты с ним подружишься, и вы будете жить одной дружной семьей. Ну, да. Вот. Ну, конечно, да, дюплекс, ну, не, не стали разделять. Вдруг действительно приедет одна большая семья, и... Если, допустим, это разные два там, человека приедут, будут жить, ну, можно его разделить там -то декоративным тоже. Также можно более плотно подвинуть э, насаждения друг к другу и будет какое-то такое отделение. Мне, короче, очень нравится, что мы сегодня действительно смотрим дома с вкусным ремонтом. Они как бы не все э, там стоят 20-30 миллионов рублей, но они все новые красивые эстетичные с хорошими видами в нормальных локациях и с хорошей внутренней инфраструктурой вы ребята красавчики молодцы да это далеко не все что у нас есть вы можете перейти на сайт репей про вот он у вас сейчас выселился и там а, сильно больше предложений потому что мы сейчас просто повыделяли которые есть так чтобы интересно было показать что чем мы вообще занимаемся что у нас то есть все наличие и на сайте есть еще больше, господа. Заходите, выбирайте, лазите. И ребята вам уже потом э, вживую это все покажут, посмотрите. Двигаем дальше. Это еще не последний дом. Э, будет еще один, может быть, даже два. Посмотрим. Может вот. даже три. Блин, у нас и а так уже обзорчик нам растянулся минут на 40 сейчас. А теперь, господа, мы находимся в Адлере, в Черешне. Рядом с нами дорога на Красную Поляну. Вот там магистраль, а позади нас Сириус жаль что уже не лето да так бы мы засадили бы туда прям бассейн очень хорошего размера можно было бы искупаться ну и сам дом да вот стоит на заднем фоне анатолий поведай пожалуйста что это за священный грааль там мы нашли ну мы приехали в дом 170 квадратных метров участок 5 и 3 сотки центральной коммуникации вода центральная канализация лос газифицировано, газ центральный, все есть. Вот отделка предчистовая внутри, то есть уже выделены комнаты. Ну можно пройти и посмотреть. Ну и по территории тоже. Да, здесь очень много бетона. Ну немного здесь есть вот насаждений вот таких по кругу. Туи, пальмочки, небольшая зона газончика. Uh -huh. вот. Бассейн. Причем бассейн не маленьких размеров вообще-то. Просто посмотри. А сегодня, где мы были, ну вот приблизительно даже поменьше все было. Ни одного такого не было. Это, был, это вот сегодня самый большой бассейн. Ну да. Вот. Есть... Такой же проект дома, но ну мы сейчас его посмотрим, но без бассейна, побольше зелени, там целая поляна с плодовыми деревьями, стоит данный дом 27 миллионов, тот который без бассейна и побольше зелени 25, но там немножко поменьше участок. На самом деле можно просто весь вот этот участок перепотрошить и сделать здесь нормальную часть зеленью. То есть здесь вот конкретно... Меня вот больше всего смущает а, вот эта история, потому что здесь как бы заезд на четыре машины зачем-то сделан. То есть раз, два, три, четыре. Можно вот это все место отдать под какие-нибудь плодоносящие деревья. Сбить нафиг это все отсюда. Ну вот так вот. Да, вот да, эту. да. Вот здесь вот и засадить стоит. там. С другой стороны, знаешь, вот когда ты будешь походить по своему участку, ты... Вот туда машины загнал. Здесь, когда ты ходишь, они тебе уже не мешают. Ну, отчасти, да, согласен. Вот. А другие места какие-нибудь? А ну, тут больше нечего. Больше ну, нечего хотя, убирать. Да, здесь лежаки. Здесь, в принципе, ну, по периметру можно было бы немножко оставить зелень побольше. Или вот здесь, кстати. Вот дальше. Можно было бы сделать газон и вот это продлить, получается, ту террасу вот сюда. Ну, на самом деле, дом не для садовода, вот так просто скажу. То есть он приятный, хороший, красиво все смотрится. Бетона так многовато, но тем не менее он от этого менее эстетичным не стал. То есть здесь очень приятный бассейн. Вообще сама по себе территория такая выдержанная, хорошая. Мангальчик вот уже стоит, тот, который не прогорает. А то просто знаете, да, постоянно вот эти вот мангалы ставишь, они вот а сразу же идут. Ладно, пойдемте в дом, посмотрим, что там. Да, очень классно, а, везде подсветочки есть. Вон они сейчас не горят, а так вон. Лампочки, лампочки, все это будет светиться. Нет, И с вечером очень хорошо красиво. все подсвечено, души. красиво вообще прям. Везде, да, на заборе. Я бы не сказала, что это вот действительно на любителя. Вот для меня вполне зелени достаточно. Она есть. Это, деревья эти все вырастут. Соответственно, станет еще больше. Вот непонятно, что будет с соседством, но так вот смотришь, вон сколько зелени дальше идет. Такой зелененький райончик Все неплохо Он, кстати, расстраивается Здесь вот рядом мы видим стройку вот все Тут на самом деле очень крутой вид На море, на аэропорт Ну тут просто потрясающе То есть сейчас мы просто приехали На закате, море становится не таким контрастным Камера его еще сильнее Не контрастным передает, но тем не менее Все видно Видеонаблюдение есть И сзади, кстати, еще котельные. Котельная сзади да, Но не будем туда идти, мы ее сверху покажем так. Вот, вот. Основной вход Вообще в дом вот отсюда а, Но мы как особенные гости заходим прямо через окно кухня, Это кухня-гостиная Вот уже видела газификация То есть Здесь у вас где-то будет размещена Это, кстати, единственный дом без ремонта Который сегодня мы вообще показываем На первом этаже ребята Заморочились И сделали огромный санузел То есть, ну метров, наверное, около 6 вот туда. Попробуй попробуем, Давай. Раз, два, три, четыре, пять с половиной. Пять с половиной метров санузел. Представляете, есть еще небольшая зона на первом этаже, как гостевая, может быть, или наоборот родительская спальня. Вот такого размера она. Также можно вот здесь вот спрятать какую-нибудь историю под гардеробную там, или какие-нибудь, ну, просто под хозблок. Пойдемте наверх теперь. Наверху будет три спальни и также большой сануз. Мы стоим на распутье, господа, трех комнат и одного санузла. Он такого же размера. Отсюда, кстати, видно котельную, в которую мы не пошли. Вот она стоит. Безусловно, рано или поздно здесь тоже что-то застроится. Но, как вы понимаете, это не фронтальная сторона дома, поэтому вас это уже касаться не будет. Огромный плюс, что в каждой комнате здесь есть балконы. Вот здесь, например, вот здесь и вон там. Пойдемте выйдем. Посмотрите. Вид открывается вот такое место, очень тихое. Море. Аэропорт находится вот за этим зданием. Ну как бы его видно там. Ну, несмотря на это, здесь прям тихо. Послушайте. Поэт. Да, ну прям тихо. Я был сюда поместил двухспалочку. Это я так понимаю, мастер bedroom а, Они приблизительно все, ну да, вот там, наверное, самая маленькая, а, так ну плюс-минус они одинаковые по площади комнаты на втором этаже. Сюда, прям спальня, Вот прям двухспальную кровать. Ну да. Или гардероб. Вот так вот закрываешь. Например, гардеробочку. Например, туда. И вот еще одна спальня, также с балконом, с видом туда же, на море и на все остальное. Еще раз, на сегодняшний день этот дом стоит сколько? 27 миллионов, 170 квадратов, 5,3 сотки земли. Я думаю, что на этой нотке, господа, мы закончим с вами весь видос, касаемо домов, которые мы с вами посмотрели. Я думаю, что они вам понравились, и это была только первая часть. Потому что есть еще много домов, которые достойны внимания. И мы сделаем это чуть позже. Потому что мы по факту сегодня захватили только хосту, к Сочи и немножко Адлер. У нас сейчас осталась поляна и целиком Адлер не задействовано вообще. Это все будет, господа, и будет чуть позже. Надеюсь, что вам этот видос понравился. Обязательно напишите свои комментарии, что вы вообще думаете по поводу всех этих домов, по поводу вообще недвижимости в Сочи. И можете нас направить на путь истины своими комментариями, наставлениями, критиками и так далее мы это все обязательно прочтем мы учтем в следующем ролике вот господа вам всем хорошего настроения обязательно переходите на сайт потому что там информации сильно больше и вариантов сильно больше если вы выбираете недвижимость сочи здесь мы вам показываем только поверхностную вершину айсберга а все остальное это скрывается у нас как раз таки на сайте там много чего можно найти удачи вам хорошего настроения всех благ и пока пока